Здравствуйте, мне сегодня пришел обогатитель для Лиги с южной горелкой Дон Мед Сейчас я их буду тестировать Но Самое главное, что обогатитель существенно отличается от родного лидовского. В первую очередь потому, что он из нержавейки Вот видите, что стало со старым он весь поражавел здесь, здесь, здесь. Вот. Здесь уже подваривали. Вот. Он даже по весу этот тяжелее, потому что и сам факт, что из нержавейки и то, что наверняка э, толще металл. Вот. Еще одно существенное отличие, то, что э, сообщается вот эти два две емкости, не отверстием вверху как здесь, а внизу то есть по сути это тот же бульбулятор предохранитель от обратного удара. Вот. Единственное значит, что я обратил внимание я хотел сразу его повесить но расстояние не подходит а здесь меньше Хотел было сдвинуть э, вот этот крепеж, но ключом тут не отвернуть. Ключ просто можно свернуть. Ну, видимо, намерно уже все сделано. Ну, значит, буду как-то решать вопрос. Я думаю, что посоветуюсь с производителем, как это можно отвернуть, переставить. Ну, вообще, лучше, конечно, чуть-чуть э, двигающимися делать что, Видимо, не совсем стандарт у производителя риги. Вот. Значит, это пока отложим. Вернее, собственно, что откладывать, сразу же и подсоединять буду. Значит, подсоединение самой горелки немножко коротковать. Ну ладно, не страшно. Подсоединение следующим образом делается как рекомендует <смех> производитель. Собственно я тут даже дело не в рекомендации, а, а необходимость. Красный вверх, синий вниз. Значит, поценили. По красному у нас идет э, чистый гремучий газ. По синему обогащенный парами. Э, Бензин. Кстати, забудь бензин залить. Горжушка очень удобная. В отличие от лиги. Там шприцом приходится наливать. Также и слив очень удобен. Что касается самой горелки. То наиболее интересный момент. Горелка это пилотный вариант Донмета. На основе Донмет Мини 284. Специально для ювелиров. Не знаю чем она отличается от предыдущей версии. Боюсь что только несколько другими соплами и ценой. Гривира всегда дороже. Вот. Тестирую я за свои собственные деньги. Это я ее приобрел уже. Значит, нужно запастись сразу же тремя ключами. 9, 10 и 14. Видимо, решили для разнообразия, чтобы не бездельничать. На 9 и на 10 сделали гайки. Ну, ладно это небольшой просчет для первого пилотного варианта вот. больше всего меня интересует здесь самая большая и самая маленькая насадка средняя ну, они есть средние. в родной э, Лиговской сопла э, от 0,7 до 1,3 и вторая горелка для плавки там 1,5 мм я вот даже сделал вот такую вот. А родная, вот она, вторая. Ну, тоже полтора мм. миллиметра. С насадками для... Еще тоньше. Ну, вот сейчас посмотрим. Самое главное, конечно, неудобство, даже еще до включения, это то, что горелку не повесить. Потому что когда ей работаешь, часто приходится нужно буквально на несколько секунд там, или на пару минут ее отложить в сторону. Куда ее отложить? Вот как? Вот так вот. И она просто не лежит, тянут провода шланги. Вот. Поэтому я сделал вот таким образом. Гораздо удобнее. Раз, откинул ее. Поправил что-то, раз, взял. Здесь нужно то же самое, обязательно предусмотреть. Это в первую очередь я говорю для производителей. Вот. Ну, как раз самую маленькую и буду пробовать. Значит, еще маленький нюанс Итак, для общего развития. Лига не имеет общего выключателя, там только из сети нужно выдергивать. Но это дурдом, конечно. Я сделал проще. У меня под столом там розетка, которая э, включается с помощью обычного выключателя освещения, который вот к столу приделан. Ну показать не могу, И так было вообще понятно. небольшой ток даю открываем синие бинты то есть обогащенный газ О, приехали давление превышено работать невозможно сейчас буду шаманить ну вот перезарядил я газогенератор очень быстро набрал давление при такой маленькой горелке значит тогда сейчас включаю ток на нуле и совсем еле еле добавляю даже до зажигания индикатора чисто по затвору смотрю подачу газа чуть-чуть бутылок Наверное, уже закрытым тут держать нельзя. Значит, тоже давление увеличится. Ну, вообще и с равными горелками лидерскими. Та же проблема. Настроить маленький топ крайне сложно и неудобно. Вообще-то там то ли булькает, то ли нет. Не очень понятно. Сейчас а попробуем. А, ну да, сидет. Я думаю, что я ее зажгу, но это, конечно, не работает, если столько времени творятся, чтобы ее зажечь. Так, меньше уже не сделать, там ере-ере будете. идут. Клёр слишком мало, просто задувает всё Сейчас полностью обогащенный идет, этот глянущий э, газ закрыт. Ну, в общем, фигня полная. Так, сейчас тут надо, либо потом буду заниматься, мне нравится, либо проследовать больше. Так, здесь не знаю какой диаметр. Ну, побуваем. там. В принципе куда еще меньше пламя Хотя... Мой знакомый действительно и дно настраивал Еще тоньше Удачи чистого вообще ничего. А нет, вот. Угу. Ну вот сейчас бы запаять цепочечку. Вот она рядом лежит. Ну нужно ее припасовать. Куда горелку девать? О, махнул. И нет пламени, а может оно и к лучшему. Каждый раз настраивать не надо. Вот я спокойно задум как с родной Ливерской. Там также в инструкции написано. Зато настраивать не нужно. Значит, сейчас попробую запаять Я боялся, что неудобно будет держать горелку так, как я привык. Но ничего, несмотря на то, что ручка толстая, достаточно удобно. Вот, ничего настраивать уже не надо. Да, действительно тоньше уже не нужно хорошо пламя да? и легко сдувается то что пламя срывается когда машешь горелкой это не имеет значения что никто вот так вот не работает таким пламенем и давайте попробуем другую а, вот другая уже не подходит надо все менять конечно могли бы сделать все таки одинаковые Тут Проблема в том, что э, разного диаметра трубка медная, соответственно, переходник другой. Не знаю, стоило было делать разного диаметра. С чем это связано, для меня непонятно. теперь держи ее тремя руками ну трубка медная конечно очень легко гнется гнется так что угол можно настраивать себя как угодно так сейчас закрываем, закрываем. система инерционная никуда до того не денется но они даже пульсивые ну, потому что мулька очень малая Это у меня еще пока ни одного индикатора не горит. Вот сейчас только один зажегся. В принципе можно даже и таким пламенем цепочки запаривать. ни других проблем отнизу дальше вот. ну а теперь самое интересное Значит, будем большую проверять насадки в описании под видео дам ссылочки где подробно эта горелка описывается но у меня несколько свой взгляд на это так видите даже горелка просто падает Куда вот ее девать, это, это не работа. Она должна висеть. И раз, и не загромождать рабочий стол. Значит, здесь у меня 90 грамм серебра чистого. Сейчас будем леготулить. Так, ну посмотрим вообще как в принципе... По сравнению с Лидовской, вроде как помочнее Отложить ее надо буквально на 5-10 секунд, чтобы сложить изложницу. Не надо ее выключать. Ну, целый геморрой. Потом вот сейчас надо еще сначала уменьшить. Ох. Теперь это перекрыть. Быстрее выключать, чтобы давление не увеличилось и не, от, не отрубилось. Вот и конечно, маленькую. Пожалуйста. Удобство на высшем уровне. Вентиль игольчатый еще не что долго крутить пока на всю катушку. довольно быстро расплавил причем тише работает пламя практически не ощупит ну все Тщательно, тщательно. Даже хорошо, что пламя широкое, не надо им вот так вот играть. А охватывает полностью весь металл. я из чего этого могу сделать. Ну, к обогатителю никаких претензий, ну, за исключением крепежа, но это мелочи. Я в первую очередь заказ делал на него, а горелку уж так до кучи заказал. Вот. До сих пор у меня такое двоякое ощущение от этой горелки. Стоит ли я этот огород тех денег, за которые я за него заплатил. Вот. Может быть, это сказывается необычность. Вот. И все эти настройки сложные, включение, выключение и так далее. В вот. Лиге все, все как-то вот проще, конечно. А может быть, просто привычнее. Ну, в общем, время покажет. Ну, самое главное в этой горелке ⁇ это то, что... Чисто функционально отсутствует крючок, чтобы на нее вешать. Вот. Ну и э, маленькая сопло так и не смог зажечь. Да, собственно говоря, я думаю, что и не нужно настолько э, тонкое пламя. Вот. То, что касается различной длины сопел, э, я в обзоре тогда смотрел, производителя. Что-то меня это сильно смутило. Сейчас нет. Не смущает. Вот. И то, что горелку прекрасно можно с любым соплом взять как авторучку, тоже никаких проблем не возникает. Вот. Я остальные насадки большие не стал включать. Ну, за кадром сейчас только вот одну попробовал. Тоже хорошее пламя. Это только уже со временем буду их пробовать. И так и ну, не столь принципиально, на самом деле. Все эти э, ловить нюансы микроскопические, я могу хоть вот этим огромным пламенем запаять цепочку, если надо. Что и делал. Как-то раз чисто на спор. Вот. А так, ну, выглядит, да, профессионально. Ну, вопрос а необходимости решает каждый сам. Я ничего не советую, нет, чего не отговариваю. Я просто проверил. Вот и, наверное, на этом все. До свидания.